Всем хорошего дня! У нас сегодня тема сегодняшней нашей зарядки «Польза и вред от обиды». Очень интересная такая эмоция, такое чувство, которое мы с вами очень часто переживаем. И меня зовут Тамара Дуженко. Я сегодняшний спикер нашей зарядки, рассказываю вам об этом, потому что многие вещи мне самой пришлось пережить, и взаимодействие с этой эмоцией, это, конечно, очень интересно, когда ты понимаешь, ощущаешь, и как с этим находишь вариант, как с этим взаимодействовать, это уже, в общем-то, становится достаточно легко, потому что когда известны истоки, корни обиды, когда понятно, что это, знаете, обиду очень часто называют упакованы злостью, то есть вот э, мы же испытываем эти эмоции, значит, они нам для чего-то даны, значит, мы, соответственно, учимся с ними взаимодействовать, не просто так э, считаем их какими-то бесполезными, ненужными или вредными, и исключаем, потому что любое исключение, оно только вредит и нашему эмоциональному фону, и нашему физическому телу, поэтому какими-то полезными и прочее, нам это не надо, поэтому учимся взаимодействовать. И, конечно же, мне хотелось бы об этом, обо всем рассказать вам и поделиться практическими рекомендациями, дать практические рекомендации, то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, и то, как с этим взаимодействовать. Значит, давайте сразу с вами посмотрим, когда возникает обида. Обида возникает, когда у нас э, какие-то э, договоренности э, вроде как не состоялись. Что значит не состоялись? Это когда мы о чем-то думаем и считаем, что э, это и так само собой разумеющееся а на самом деле недоговоренностей, не было того, что это было проговорено, и человек может просто к этому отнестись один по одному сценарию, а другой совершенно по другому сценарию, и вот это вот недопонимание, эта недоговоренность, она может вызывать обиду, да? значит, люди могут испытывать какое-то желание, да, то есть вот я хочу, чтобы мне там чего-то подарил там мой любимый человек, да, и при этом я об этом не говорю, а считаю, что он сам по какой-то причине должен об этом сам догадаться, да, и это может быть и в ту, и в другую сторону, это может быть желание и со стороны мужчины, и со стороны женщины, и вот это вот, Опять же, непроговоренность, да, то есть вот это вот желание, чувство, у меня вот такое желание, а почему ты его не услышал, ну как же он услышит или она услышит, если ты об этом не сказал, поэтому... Значит, люди очень часто не умеют элементарно доносить свои желания в такой простой, понятной форме, даже просто сказать «я вот этого хочу, и мне было бы очень приятно», часто это не произносится, и считается, что человек на том конце провода, да, должен чего-то сам распознать, да. И, соответственно, отсюда возникает обида, отсюда возникает неискренность, которая и вызывает вот эту самую обиду, вот это самое чувство и вот эту самую эмоцию, потому что она приводит э, людей к такому неуважению друг к другу. Ну, то есть как, ты же не, не распознал, не узнал, не увидел, не почувствовал то, что я вообще хочу. Ну, и отсюда вот это вот, значит, чувство возникло, да? Или э, обида возникает тогда, когда, значит, у нас появляется ощущение, что вот это для меня очень важно и ценно, и кто-то как будто бы посягает на мою ценность, да, и я уже заведомо заранее начинаю обижаться, потому что, а вдруг это случится, это вот из этой же оперы, то есть вот тогда, когда возникает обида. И м, когда мы знаем вот эти вот м, э, реперные точки, да, основные моменты, э, из которой может вытекать обида, тогда мы уже можем с ней взаимодействовать, тогда мы можем это анализировать. И Значит, обида она состоит из эмоций, из трех разных эмоций. Обида всегда сопровождается болью. То есть мне обидно, мне больно очень часто люди говорят, да? Это действительно так и есть. То есть больно, оно может быть на разном уровне. Прежде всего на эмоциональном, но вплоть и до физического, да? То есть мы можем прямо чувствовать эту боль, в том числе и физическую боль. Конечно же, когда мы говорим от обид, об обиде, то тогда возникает гнев. «Я обиделся, я гневаюсь». Так люди тоже очень часто э, поясняют или ну вот, э, говорят э, об э, этой эмоции. И что самое интересное, возникает третья составляющая, но третья составляющая, она такая интересная, она э, варьируется в зависимости от ситуации. Это может быть и э, стыд какой-то, то есть мне стыдно за что-то, я вот обижаюсь, но внутри чувствую стыд, да, или, допустим... Унижение. Обидно, потому что унизили. Гневаюсь от того, что и больно от того, что унизили. То есть испытывают различную вот эту третью составляющую. Это может быть вполне чувство вины. Потому что вот ну, обидно, значит, виновата, что вот так-то случилось, да, какое-то огорчение, страх, они могут тоже присутствовать при этом. Вот эта третья составляющая, она может меняться в зависимости от ситуации и может даже просто выражать такое чувство беспомощности, и обидно, и больно, и гневаюсь, и еще и не понимаю, что при этом делать. И вот это вот чувство беспомощности, оно вполне может присутствовать во время, во время обиды. Ну и, соответственно, мы разбираем причины, которые вызывают в человеке обиду. Давайте мы их разберем. Ну, вначале мы, конечно же, говорим о таком более или менее осознанной обиде, то есть, когда обида переходит в манипуляцию, причем достаточно осознанную. И этим грешат, так скажем, барышни, когда они пытаются воздействовать на другого человека с целью чего-то добиться. И как маленький ребенок, значит, вот таким образом вызвать не просто чувство вины, но и как бы при этом заставить, перевоспитать человека. Ну, мы же уже все прекрасно понимаем мы взрослые люди что перевоспитать взрослого человека ну невозможно я бы сказала если этот человек не, сам не хочет что-либо изменить в себе потому что но ну, если не хочет изменить как вы его перевоспитаете? его уже так научили его так воспитали его родители да Поэтому здесь может быть результат, вот, переходит вот эта манипуляция, она переходит в такую прямую агрессию, в такое нападение, да? и... Если есть э, другое чувство, то есть э, эта манипуляция такая открытая, в открытом виде, обиделась и диктует свои права. Может быть, э, закрытая обида – это когда человек неосознанно манипулирует, то есть он обиделся, он не понимает, что случилось, он не знает, на что он обиделся, но ему просто было обидно внутри себя – и а, он не знает, как это транслировать, да, ну вот обидно за что-то, может быть, за какой-то внешний фактор, но при этом человек очень четко понимает, как может а, обидчик загладить свою вину, вот это тоже очень интересная такая вещь. И соответственно это может переходить в неприкрытую такую ненависть и злость прямо вот обидно до злости говорят люди да то есть тоже такое есть выражение и значит здесь мы конечно же смотрим на обиду с точки зрения злости мы об этом сейчас тоже поговорим немножко и, либо еще одна причина третья причина достаточно очень серьезная которая я вам сейчас только что скажу. Сказала немножко, это обманутые ожидания, когда человек что-то ожидает, а это ожидание не исполняется. И человек, ну, то есть не понимает, то есть это как будто вот его чего-то лишили, да, он ждал, ждал, ждал, а получил меньше, да, ожидания не оправдались. А хочется, чтобы все было хорошо, чтобы заслужить внимание, чтобы вот, а, а вот это ожидание не срослось. И Тогда начинаются очень часто такой прямой наезд, прямые оскорбления какие-то, унижения на другого человека. И это все исключительно только из-за того, что по мнению человека другой сделал что-то неправильно с его позиции. Ну, а со своей-то человек поступил абсолютно правильно, он так считает нужным, поэтому он так и поступает, да, то есть мы сегодня уже это представляем. Ну, и давайте посмотрим вот такой интересный вариант, значит, как обида влияет на отношения. Дело в том, что... Как вы знаете, да, у нас есть сознательная сторона, за которую мы постоянно контролируем и знаем, так сказать, что мы делаем, куда мы пойдем и так далее. У нас есть бессознательная сторона, которая очень часто нам диктует какие-то действия, но она же может быть и нашим инструментом, с помощью которого мы меняем свои действия, мы улучшаем что-то или ухудшаем, но это уже каждый, каждый по-своему. Так вот как обида влияет на вот эти вот отношения. То есть если мы знаем, что сознательного достаточно мало по процентовке, 5-7%, то бессознательно остальную часть занимает это порядка 93-95%. И, естественно, к нам приходят какие-то мысли, какие-то чувства, которые мы не всегда можем должным образом проконтролировать, и вот об этом идет речь, то есть обида, она вот на этом самом как раз-таки слое на бессознательном возникает, она раз и возникла, и как она мешает в отношениях? Это могут быть отношения близкие, между близкими людьми, это могут быть отношения, конечно же, между людьми, которые взаимодействуют друг с другом, работают, допустим, в бизнесе или где-то, взаимодействуют достаточно часто, друзья, то есть, Речь идет о том, что обида возникает все-таки на уровне близких отношений, близких контактов, потому что, ну, вы же не будете, по большому счету, обижаться на мимо проходящего человека, что он вам, ну, прошел мимо и прошел, да? значит, поэтому, ну, здесь редко возникают какие-то такие неприятные моменты, даже они очень быстро уходят, а вот... Обида, возникшая на уровне близких контактов, близких отношений, она, конечно же, мешает дальнейшему взаимодействию. Она становится такой, знаете, как будто как забрала, как защитная реакция от того, что вот он мне что-то сказал, я обиделся, и вот эта вот обида, она мешает дальше взаимодействовать с людьми. Очень часто она мешает и тому, чтобы разобраться в этой обиде. То есть в искренних каких-то отношениях. То есть обида может быть таким стопором, раз и все, и застопорилась. То есть вот нету значит взаимодействия, да, и часто люди даже не выражают свою обиду, они ее фиксируют, опять же, на уровне подсознания, почему я говорю, что это все в нашем подсознании работает, потому что это может быть с помощью взгляда, выражения лица, с помощью голоса, ну, то есть, вот такой пример, там, приведу вам не совсем, Приятный, ну, скажем, там, э, значит, взаимодействие между двумя людьми, э, муж и жена, да, и э, жена думает о том, что вот сейчас муж придет и вынесет мусор, а он не знает, что там мусор накопился, понимаете, вот она говорит, мусор вынеси, а, значит, сопровождая это определенным негативом, ну что, ты сам не мог типа догадаться. Да, и вот это вот с выражением лица, оно уже все в злости, оно все в негодовании, почему ты сам до этого не додумался? Ну, потому что человек был занят какими-то другими делами, он пришел, не знает, что происходит здесь. И понятно, он даже и не знает, что другая половина на него там обиделась. Но то же самое может быть и в другую сторону, естественно. И э, когда человек вот это вот, э, значит, проявляет, естественно, что э, прежде всего давление оказывает человек сам на себя, потому что э, вот эта злость, она как будто бы упаковывается обида, упаковывается в злость. Почему так говорят? Значит, очень часто... Обиду называют упакованной злостью или остановленной злостью, потому что эта эмоция, если мы ей даем, так сказать, вот полное такое господство, да, она как бы проглатывается внутрь, и я сейчас поясню, почему и начинает разрушать человека, хозяина, начинает разрушать изнутри. Что это, как это выражается? Дело в том, что Любая эмоция, насколько мы знаем, во всяком случае, мы об этом уже с вами говорили, любая эмоция, она у нас, самый такой ее пик происходит всего лишь 30 секунд, и в этот 30 секунд очень важно эту эмоцию словить. Тогда мы сможем с ней взаимодействовать очень легко, потому что эта эмоция вызывает, чтобы она не упаковалась, вот не остановилась в злости, она вызывает очень часто внешние такие наблюдения за человеком. То есть вот в эти 30 секунд человек как будто выпадает из реальности. Он не слышит, не видит никого. У него становится каменное лицо, такие, натянутые натянутое выражение лица. Очень часто, значит, глаза такие как бы невидящие, не слышащие ничего, значит, состояние. И вот это вот чувство горечи, оно настолько переполняет, что его внешне всегда видно, то есть для этого достаточно в этот момент посмотреть в зеркало, да, если вот вы испытываете это чувство, и как будто бы замирание происходит, лицо как будто бы замирает, да, и начинается такая вот глубокая оборона, вот замер и как бы запаковал это все, а здесь очень важно, и понимаете, вот в этот момент как раз таки и словить эту эмоцию. И мы сейчас об этом как раз с вами и поговорим, как с этим взаимодействовать. Потому что здесь какие-то для того, чтобы человек обиделся, для того, чтобы человек это почувствовал, да, вот эту эмоцию почувствовал, это, ему достаточно просто понять, что есть какое-то подозрение на то, что его якобы не любят. Не любят, не ценят, не понимают. И вот это вот подозрение, оно уже вызывает вот это чувство обиды. И обида, она как бы сама по себе такая реакция, которая требует, чтобы на том конце провода да, кто-то был обязательно виноват чтобы кто-то а, ответил, так сказать, по закону на, э, за мою обиду да, и э, испытал чувство вины. И что самое интересное, что человек, даже если... Э, причинил эту обиду, не знающий, что он ее причиняет, эту обиду, но по закону полярности он считывает, он чувствует это. И поскольку это заложено в нашей природе, и человек сразу раз и считал, и почувствовал, что на него обиделись, и испытал вот это как раз чувство вины за обиду, да, Поэтому вот здесь очень важно вот этот вот момент осознать, то есть осознать и человеку, который испытывает вину да, за обиду, и тому человеку, который обижается, особенно тот, который обижается, потому что он ее просто упаковывает, упаковывает в такую злость и останавливается, то есть все вот происходит такое, знаете, сразу же ощущение, что э, все, молчу и ничего не говорю. И э, на самом деле это э, самая вредная для здоровья э, реакция, которую может э, человек э, ощутить внутри себя, потому что Чувство обиды, естественно, раз оно есть у нас, да, если есть эта эмоция, значит, мы ее все испытываем, мы ощущаем, что и хоть один раз в жизни мы, конечно же, испытали обиду, нас кто-то обидел, мы это почувствовали. Но давайте посмотрим, о чем нам это говорит, когда мы это чувствуем значит прежде всего нам это говорит о том что другой человек который нас э, обидел якобы да и мы это схватили уловили то этот человек о чем-то нам хотел сказать и вот э, самое интересное в этот момент обиды вот в эти 30 секунд спросить о чем это о чем это для меня то есть возможно, Человек сам э, не знает, не понимает, что он обидел, но ему что-то страшно, что-то произошло такое э, вокруг него или в ваших отношениях, что он не знает, как это выразить. И ему самому э, нужна помощь, ему самому нужно каким-то образом заявить о себе, чтобы вы тоже обратили внимание и, возможно, ему помогли. То есть это звучит так, мне самому страшно, мне у меня самому нужна помощь. И когда человек контролирует в себе, он тогда может совершенно спокойно сориентироваться, о чем это для меня, и могу ли я оказать содействие другому человеку, что он пытается мне сказать, можно вот так вот сформулировать вопрос, что мне пытается сказать человек, то есть я словил обиду, о чем это, да? И тогда э, будет сразу понятно, что не он плохой, этот человек, а ему тоже больно, и у него тоже есть э, какие-то вещи, которые, может быть, он ожидал, но они как-то произошли по-другому, или, может быть, нарушены его какие-то представления о ценности, его ценности, нарушены, может быть, его ожидания, идеалы или его границы, то есть это тоже может быть. Поэтому очень часто, значит, злость, она именно показывает о том, что человек хочет заявить о себе, и прежде всего мы говорим о вот этих неудовлетворенных потребностях, о том, что у нас сложились понимания, иллюзии, и иллюзии, допустим, вот мы выходим на работу, у нас есть какие-то иллюзии, да, есть какое-то представление, есть какие-то ожидания, и эти наши иллюзии не оправдались, но ведь больно, обидно, да. Конечно, но э, другая сторона медали. Мы же это не прописали заранее. Мы не сказали, что для нас это важно, что для нас это ценно. Тогда, соответственно, мы словим обиду. И э, что самое интересное, мы словим ее и в, том, в той ситуации, когда э, либо с нами поступают некорректно, либо мы поступаем некорректно. Мы тоже можем словить вот эту самую обиду и понять, что что-то тут не так. При этом самое интересное заключается в том, что когда человек очень часто и очень сильно обижается ну, на всю подряд, то тогда его очень легко обидеть потому что он как будто притягивает к себе вот это вот ощущение, как будто притягивает к себе вот это чувство, обиды, вины, и тут возникает просто все, и гнев, и злость, и он это все постоянно закапывает, закапывает в себе. И немножко даже очень часто такие люди, накапливая вот этих обид, они как бы даже физически ну, поплотнее становятся, да? то есть физически как будто, как будто бы набирают вес. Это вот прежде всего нужно разобраться со своими обидами, потому что когда человеку страшно в этом признаться, да, то есть в том, что он обижается, обижается, это значит показывает его определенную незрелость. И именно из-за этого... А она же куда-то упаковывается, вот на физическом плане очень часто это выглядит таким образом, что мы видим это в виде, в виде прибавления килограммов, то есть такое, такое тоже может быть, упаковали злость, упаковали обиду, ну вот, вот такие вот моменты может быть. И, значит, почему как раз-таки очень часто психологи говорят о том, что... Обида – это зрелая или незрелая личность, то есть как себя ведет личность, как она показывает себя. Это очень часто видно как раз-таки на том, как человек взаимодействует с обидой внутри себя. То есть потому что кто обижается прежде всего, да, что мы это знаем, что мы знаем, что обижаются дети, да, дети обижаются на то, что там отобрал игрушку, мама меньше там обратила внимание, или там мама ушла работать, а ребенок уже считает, что его покинули и как бы он уже обиделся, и это все опять же запаковалось, это еще на том уровне запаковалось, да, и, значит, при этом человек не понимает, как об этом говорить, то есть на сегодня мы все очень взрослые люди, мы понимаем, как это все, значит, как это все выглядит, и мы можем, так сказать, Сказать, мы можем об этом говорить, мы можем совершенно спокойно э, сказать, как, как мне, как я чувствую себя и что я чувствую да, внутри себя, поэтому... Но люди не говорят, то есть есть такое, да, и каким образом это происходит, и как это увидеть, дело в том, что часто, когда взаимодействуют два человека между собой, да, то они, значит, взаимодействуют с точки зрения ты сообщения, ты такой, ты секой, ты меня обидел, ты сделал, то есть ты что что-то мне не показал, преподнес, не оправдал мои ожидания и так далее. Ты сообщение. А самое интересное, что когда человек обиделся и вот словил вот эту вот ситуацию, и он ну, считает себя и находится в таком зрелом нормальном состоянии, то тогда, значит он может совершенно спокойно задать вопрос. Ты знаешь, твои слова или твоя фраза, или твои действия для меня были очень-очень обидны. И я почувствовал, что мне это неприятно. Ты меня на самом деле хотел обидеть? И очень часто на, с другой стороны слышишь, как, обидят, да, почему, да, я тебя не хотел обидеть, да, я даже и в мыслях такого не держал. И вот тут люди переходят совершенно на другое взаимодействие, потому что, смотрите, когда мы говорим «ты» сообщениями, то мы как бы претензии предъявляем к человеку «ты такой», «ты сякой», «ты не так сделал», человек закрывается, он не слышит, что ты ему говоришь. А когда мы говорим я, я обиделся, мне плохо, я не то, ну, ощущаю себя не так, да, то есть я чувствую обиду тогда совершенно другое восприятие, но это ты же чувствуешь, и ты со мной делишься, значит, мне хочется с тобой повзаимодействовать, мне хочется так, чтобы э, ситуация поменялась, и если я не понимаю, на что ты обиделся, я говорю, да что то я тебя и не хотел сроду обидеть, мне этого было сроду и не надо, да, поэтому вот э, посмотрите, пожалуйста, здесь очень хорошая вещь, когда мы зрелые, взрослые люди, то тогда мы между собой э, обиду не купим, мы ее изъясняем, показываем, говорим, мы ее транслируем, и э, транслировать мы можем очень легко с э, точки зрения «я-сообщения». И э, когда мы фиксируем это с точки зрения «я» сообщения, то тогда человек это и воспринимает. Он понимает, что, возможно, что-то не так произошло, а он сроду и не догадался об этом. Поэтому вот, э, такие выражения, как э, «я сейчас чувствую боль» да, или «я чувствую раздражение», или у меня появился страх недоверия, я ощущаю, там, чувствую в данный момент времени неприятное для себя какое-то действие да, происходит, или еще что-то такое, то есть с точки зрения «я», «я мне», и сразу меняется ситуация, сразу люди выходят на контакт, и сразу это приводят в нормальное состояние, потому что ничего не чувствовать, согласитесь, мы не можем, мы постоянно, мы в каждую минуту времени, мы что-то чувствуем, мы ощущаем, что внутри нас происходит. Поэтому возникает вопрос, а что же нам делать с этой обидой? Ну, первое, что я уже сказала, это первый шаг, о котором я уже поделилась – это конечно же не скрывать от себя тот факт, что я обиделся да я обиделся мне плохо. И этот э, факт, когда мы не скрываем э, про себя, да? то тогда мы э, сразу ее славливаем вот в эту секунду мы ее сразу словили вот она обида и я обиделся. А второй момент – это как раз-таки ее уже распаковка, расшифровали, что я могу добиться с помощью этой обиды. То есть для чего она ко мне пришла, что а, я хочу этим понять. А, и м, дать себе для этого, ну, достаточно такая тоже практика существует, простая. Для этого а, просто понять, дать себе время пообижаться. «Да, я обиделся», «Да, мне плохо». И чтобы понять, почему я обиделся, что я хочу этим выразить, да, то тогда я немножко пообижаюсь. Я пообижаюсь, потому что мне плохо. И когда я пообижаюсь, то тогда я могу позволить себе позлиться. А когда я признаю, что я уже прям зол, да, я вот обиделся, я уже прям так зол, да то тогда я перехожу как бы в агрессию. То есть не просто обиделся, а уже так агрессивно настроился. Да? И тогда, что самое интересное, агрессия, она становится нейтральной. Что значит «нейтральный»? Это значит, что агрессия уже не переходит непосредственно на человека, на которого ты обиделся, а агрессию можно как раз-таки переместить на саму обиду, на саму злость, которую чувствуешь. И как только это ощущаешь, то тогда понимаешь, что агрессия может быть этим самым инструментом, отличным инструментом для успеха, для того, чтобы убрать вот этот конфликт и вот это вот конфликтное состояние. И тогда можно трансформировать агрессию, Наоборот, в другое чувство, в чувство энергии, которая может дать дополнительный заряд и которая позволит понять, на что ты обиделся, для чего тебе прила эта обида. И, значит, после этого очень часто приходит понимание, что какая-то потребность, которая благе непосредственного человека, она оказалась неудовлетворенной. Что это значит? Дело в том, что наши потребности, то есть мне что-то необходимо, да, ну, то есть необходимо, чтобы там э, любимый человек был рядом, он почему-то ушел на работу, да? Это мое желание или это моя потребность? На самом деле они разные, желание и потребность, чем они отличаются? Желание говорит о том, что я хочу, чтобы, э, значит, чтобы э, меня не обижали, чтобы ко мне так относились, как я этого хочу, ну, тогда относись сам к себе также, да? А потребность а – потребность это жить в безопасности, чтобы я всегда ощущал чувство безопасности, чтобы мне было комфортно. Вот это потребность. То есть желание – это я хочу чего-то, будет оно или не будет, но я хочу, чтобы именно вот так было. А потребность – это более глубокая ощущение внутри себя, и желание, оно как бы приводит к какой-либо потребности. И вот э, на этом примере я показала, желание, потребность безопасности. Значит, чего-то не хватает, где-то есть какое-то э, какое ощущение опасности внутри. И, значит, э, может быть, опять же, э, желание э, может перейти в такую потребность, Само, самоуважение. То есть я требую, чтобы меня уважали. Люди говорят, ну тогда уважай сам себя. Тогда ты увидишь это с другой позиции, со, со стороны, с точки зрения людей. И значит, либо допустим, человек ощущает, что, что ему нужна какая-то искренность, какая-то эмоция, какая-то близость, или э, чувство полной свободы, но при этом он это не транслирует, а наоборот это скрывает, и вот эта вот потребность, она очень часто э, выходит в обиду. И вот эту потребность как раз-таки мы можем словить, в какой момент мы можем словить как раз-таки на первых двух шагах, и понять, то есть осознать, что это у нас... Пришла, допустим, обида к нам пришла, постучалась в ворота, да, и значит, что мы хотим с ее помощью добиться, ощутили, что нам обидно, и мы задали вопрос: а какая потребность внутри меня в данном случае присутствует? И это очень часто сразу покажет нам вот ту неудовлетворенность в наших желаниях и покажет те самые чувства, которые мы можем в итоге странслировать как негативные, да, и ощущение вот этой потребности, оно, конечно же, позволит идти дальше, а что это для меня, то есть что я могу сделать дальше, а дальше, значит, есть четвертый шаг, когда мы уже это понимаем, да, то мы тогда пытаемся удовлетворить эту потребность, то есть, что я могу сделать сам для себя, то есть не требовать это от другого человека, а понять, что я могу сделать сам для себя. Даже момент, когда ты просишь, чтобы тебе дали, то это как раз-таки и есть просьба и удовлетворение потребности. То есть и человек очень часто даже не знает, как я сказала уже о том, что... Он даже не знает, что он обидел. А когда мы об этом говорим, и вместо вот требований, каких-то претензий мы говорим «помоги, пожалуйста» или «дай мне вот это, мне это очень важно», да, тогда мы как раз-таки странслируем, что мы действуем, и решаем вопрос, с потребностью, вот этой потребностью своей внутренней. И это, что самое интересное, сразу э, сводит на нет все конфликты, споры и приводит к, такой, к такому пониманию, взаимодействию и, естественно, приводит к близости. Потому что там, где нет договоренности, как мы уже ранее проговорили, там, где нет договоренности, там, где нет открытости, там и как раз-таки и возникает обида. И работа, вот способ удовлетворить вот эту потребность, да, она, как только ее распознаешь, то с ней достаточно легко взаимодействовать, потому что обида она, внутри нас, она может быть либо запакована, либо распакована, как мы только ее распознали, то тогда, соответственно, она перестает нам мешать. И если она достаточно долго у нас остается внутри нас, то тогда есть такая практика очень интересная, я перехожу к практикам, как с этим взаимодействовать, есть такая практика, дневник для проработки обид. Вы можете взять специальную тетрадку, куда вы будете обижаться. Вот у меня есть такой дневничок, честно скажу вам, я какие-то обиды еще, которые с детства накопились, и когда я начинала взаимодействовать с обидами, я туда просто писала, писала все подряд то есть писала обиду, выписывала прямо ее, значит, ее как бы выгружала из себя, да, и вот когда ты ее описываешь, описала очень в подробностях, на что я обиделась, почему я обиделась, что меня задело, какое у меня было желание, а это желание не оправдалось или не оправдались мои внутренние иллюзии надежды, значит, я вот это все пишу, пишу, пишу, да, Значит, и для чего мне это было нужно, оно возникает уже само собой, уже становится понятно, а мне это для чего? И когда вот это все заполняется, то есть ты как бы убираешь из себя, выгружаешь это, тогда ты понимаешь, а что она несет, эта обида? То есть какую потребность внутри себя ты не удовлетворила? А что ты сделала по этому поводу? А могла ты применить какие-то свои маленькие шажки, какие-то действия для того, чтобы вопросы твои решились? Ну и я вам, так сказать, приведу несколько примеров о том, как мы этот дневник заполняем. Ну, допустим, вот там на примерах взаимодействия с подругой, скажем, обида на подругу. И э, она, скажем, ну, вот выражает, транслирует какое-то неуважение относительно э, меня, скажем, да, значит, и вот вы это чувствуете, чувствуете, что подруга по каким-то причинам не уважает, ну вам так кажется, да, и, значит, какая здесь потребность? Здесь потребность в самоуважении. Значит, если есть потребность в самоуважении, то почему я сам себя не уважаю, что это мне транслирует подруга? Это вопрос первый. Что я делаю для того, чтобы мне самому себя уважать? В чем вопрос, собственно, возник? Ну и следующий очень важный и интересный момент. Зачем биться головой об стенку? Называется так. Если тебя Подруга не уважает, то э, зачем, допустим, напрягаться, взаимодействовать с этим человеком, э, ну, требовать с него дружбы, требовать с него уважения, может быть, прекратить взаимодействие с этим человеком, и будет легче, будет проще. Подруги, конечно, разные бывают, да, и слышала такое от девчонок, когда я не могу ее оставить, ну подожди, значит, ты тогда терпи вот это, раз тебе так нравится себя, так сказать, уничтожать, потому что ты ее не можешь оставить, а, а может быть, она может оставить тебя, да, то есть че, в чем вопрос-то? Ну, либо уничтожать себя, либо ты оставляешь вот эти отношения ненужные. А, пример второй значит опять же такие обида на подругу то есть вот все три примера не, получает, не получаешь достаточного внимания. Что значит достаточного внимания? Ну, допустим, там постоянно приходится звонить с одной стороны. То есть я звоню, я там, значит, с ней взаимодействую. А почему она мне этого не делает, да? И вот возникает какая-то такая, ну, эмоциональная как бы нехватка. То есть что это такое? То есть типа того, что вот бьюсь, опять же, да? Вопрос – Почему я так цепляюсь за эти отношения если человеку они не нужны если человек транслирует что ему не важно с тобой взаимодействовать то почему собственно говоря ты-то так рвешься за то чтобы взаимодействовать с этим человеком в чем вопрос то есть может быть тоже прекратить звонить и когда отвечаешь сам себе на вот эти вопросы, можно сделать еще следующее, можно задать вопрос бумаги, то есть вот в этом дневничке, в котором вы пишете обиду, вы, так сказать, все это дело и расписали, там же задали вопрос, а вопросы «самый лучший наш друг», как мы знаем, это наше тело, и тело всегда отвечает на все вопросы, и нам приходят какие-то знаки осознания, то есть мы это чувствуем внутри себя». И тогда мы принимаем то решение, которое нам непосредственно необходимо. И третий вариант, когда нет внимания должного. да, Ну, это ну, немножко почти, почти что о том же. Да, не чувствую внимания со стороны подруги. И, значит, что я только не делала. И вроде как я, значит, делаю, требую, прошу, обижаюсь, а должного внимания все равно не получаю. Вопрос, а можешь ли ты получить внимание, если ты это требуешь, если ты заставляешь ее, чтобы она дала тебе внимание, если ты к ней претензии предъявляешь, а можешь ли ты за счет этого получить какое-то внимание? Честно говоря, думаю, что навряд ли. Навряд ли. Поэтому здесь тоже вопрос стоит об этих отношениях. Для чего они даны, что вы хотели проработать, что вы должны проработать с помощью этих отношений, и стоит ли эти отношения поддерживать. И, значит, опять же таки, если мы смотрим, и мы тогда смотрим, мы ракурс внимания меняем и смотрим на обиду с другой стороны – и, соответственно, если мы понимаем, что очень часто обидчик даже и не знает о том, что он нас обидел, то тогда, значит, есть ну, несколько вариантов. Либо продолжать обидеться, либо попробовать прояснить ситуацию. Если мы проясняем ситуацию, то мы в любом случае вынуждены обозначить, что я обиделся, и в любом случае мы вынуждены будем проговорить это, да? а если мы это проговариваем, то, естественно, обида уходит, потому что человек часто даже не знает об этом. И китайские мудрецы, они так и говорили, что обида – это то, что нас внутри себя, так сказать, уничтожает, поэтому поедает изнутри. Поэтому если человеку это не нужно, то, соответственно, не нужно и обижаться. И, конечно же, главное еще и понять, то есть, возможно, обида возникает в такой ситуации, когда человек что-то говорит, ну, какую-то правду тебе в глаза и, значит, люди на это обижаются. Но что обижаться на правду? Дело в том, что это реально достойно уважения. Человек нашел в себе смелость, еще сказал тебе правду в глаза, да, ну, поблагодари его, поблагодари, и чувство обиды, оно уйдет само по себе. А, значит, ну, неоправданные ожидания, значит, да, я ожидал, то есть, опять же, таки, это просто признание внутри себя, я ожидал вот этого, а это не произошло. Поэтому это у меня вызвало чувство обиды, и она снимается сама по себе, потому что ты понимаешь, что это твое ожидание, и, соответственно, это твоя обида. А что обижаться, если ты это не проговорил заранее? И если обида не забывается, если она остается и очень долгое время гложит вас внутри себя, то, конечно же, вот я сказала, один из вариантов – это написать все, то есть высказать обидчику, это вести дневник обид или, допустим, взять, ну, есть такая практика, взять какую-нибудь подушку и представить либо эту обиду, либо представить человека, если вы хотите, и, так сказать, высказать все, высказать все, и вот в виде такой обиды, агрессии, опять же, распаковать и вытащить из себя, потому что это очень важно так, чтобы это было не запаковано, не запакованная злость. И на самом деле, когда, значит, я вам привожу пример о том, что американские ученые проводили специальное исследование, и более 90% людей, которые очень долго держали обиду на кого-то, на что-то, да, то есть они обижались на людей, и вдруг они эту обиду при определенной технике, вот про которую я рассказываю, они ее простят как бы, да, отпустили эту обиду, у них на э, уровне самочувствия началось улучшение. И даже если мы просто вот об этом знаем и понимаем, что нам нужно улучшение, то, конечно же, мы это будем иметь в виду, как э, такой очень интересный факт, который нам позволит улучшить свое самочувствие на физическом уровне. И таким образом мы с вами можем подвести определенный итог, понимая, что обида ⁇ это такое детское чувство, да, которое мы, как взрослые люди, можем, и люди осознанные, мы можем его контролировать, эти эмоции, и можем с ними, с этими эмоциями взаимодействовать. Я не говорю о том, что вы не будете обижаться, ни в коем разе, потому что это встроенное в нас чувство, это встроенная в нас эмоция, поэтому она возникает у каждого из нас. И единственная задача наша – это осознать, понять и принять внутри себя и задать уже, как я сказала, вот эти важные вопросы. И, значит, как мы понимаем, что не всегда человек, на которого мы обижаемся, он может вообще об этом знать. Поэтому для этого главное говорить о том, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь внутри себя. А профилактика, очень простая профилактика обид, это составлять все на берегу, обговаривать все на берегу. Значит, все, буквально все, что я ожидаю, от э, устройства на эту работу, или от взаимодействия вот с этим коллективом, или взаимодействия с этой компанией, или значит, взаимодействия внутри семьи. Я ожидаю, что вот это мои ценности, для меня это важно. И это прямо проговаривать, может быть, даже прописывать. Поэтому, когда мы это проговорили, это вот такая профилактика, значит, чтобы обиды потом не возникали и не было вот этих вот иллюзий. И тогда, когда мы расшифровываем, распознаем обиду, мы всегда задаем вопрос, что она мне давала, что она мне принесла с помощью этой обиды, чего я могу добиться, какое какая здесь потребность, неудовлетворенная потребность присутствует. Ну и не бояться высказывать обиду, потому что это как раз таки и есть то же самое, та же распаковка или та же профилактика, с помощью которой мы могли бы взаимодействовать с этим чувством. Ну и... Значит, когда, опять же таки, мы ее э, распознаем, э, мы делаем вот эту вот профилактику, мы чувствуем ту самую агрессию внутри себя, которая нам э, позволяет э, получить э, очень сильный заряд, который настроит нас на решение нашей же задачи внутри нас, и это как раз направит всю ситуацию на то, чтобы поменять, поменять свой взгляд на внутрь себя. И, значит, естественно, что человек, который это осознает, он просто берет ответственность сам за себя, за свои поступки, за свои действия и может совершенно искренне сказать, что он чувствует, что он ощущает внутри себя, и как, ему, как с ним лучше взаимодействовать. Это очень ценно на самом деле, когда люди окружающие не просто понимают, но еще и знают, и ты об этом совершенно спокойно транслируешь и говоришь, что я чувствую, что я ощущаю какие у меня приходят эмоции, ты этого не скрываешь, и такой, знаете, положительный момент, что люди точно так же начинают с тобой открыто разговаривать, это очень ценно с моей точки зрения. Мне хотелось бы еще привести вам такие цитаты, фразы, высказывания, которые есть на сегодняшний день от обиды, поэтому я попрошу открыть чат, вы пока пишите, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них и проговорю, что говорят великие ученые, специалисты, философы по поводу этого чувства, этой эмоции. И, конечно же, Синека, да, привожу пример очень известного нашего философа древности. Чем больше человек склонен обижать других, сам обижать, тем хуже он переносит обиду, потому что вот это он транслирует, он начинает обижать других, естественно, что чувствует сам. Да? Природа устроена так, что... Обиды помнятся гораздо дольше, нежели хорошие какие-то вещи, что-то доброе, доброе забывается, а вот это плохое оно остается. По этому поводу очень важно обращаться к этому чувству, и с ним взаимодействовать, чтобы оно не оставалось, чтобы оно шло нам на пользу. И очень часто. Когда человек совершает без умысла какие-то действия, то это, конечно же, не обида. Да? Держать вот еще очень интересное выражение: держать обиду это как пить яд и ждать, что от этого умрет кто-то другой. Но ты же сам обижаешься, значит, соответственно, ты себя просто выводишь да из этого состояния китайский философ значит жизнь слишком кратка, чтобы тратить ее на обиды никто не может обидеть или оскорбить вас без вашего разрешения значит вы что-то сделали так что вы позволили себя обидеть и оскорбить на это тоже можно обратить особое внимание и один из золотых ключей гармонии – это ваша интерпретация событий. То есть это вы чувствуете свою обиду, значит, пожалуйста, и говорите о ней. Да? А очень люблю вот это выражение, кстати, сама я его часто применяю. Умные люди не обижаются, они делают выводы. И в моем окружении очень часто звучит такая фраза, то есть если вдруг возникает какая-то ситуация, говорит, я не обижаюсь, я делаю выводы. Человек вот странслировал, то есть вот это вот, я люблю эту фразу, да, потому что ты обиделась, я говорю, да, ни в коем разе, я не обижаюсь, я делаю выводы. И опять же, это сразу раз и, ну, позволяет мне взаимодействовать с обидой. Внутри меня, а что меня так задело, что мне человек хотел сказать, или что я хотела странслировать, где та потребность, которая по какой-то причине оказалась неудовлетворенной? Значит, и еще одно выражение: легко обижается тот, кто не слишком собой доволен. Поэтому любите себя, будьте собой довольны, взаимодействуйте со своей обидой, и когда человек начинает взаимодействовать со своей обидой, он, в общем-то, она его перестает э, допекать, это уходит злость, вот это состояние, а она дает, наоборот, ресурс для роста. Поэтому, как любое другое чувство, э, обида, наша эмоция дана нам для нашей проработки, для нашего роста, для того, чтобы мы становились лучше и лучше взаимодействовали с этим миром. У меня, значит, все, я закончила сегодняшнюю свою зарядку, пожалуйста, напишите ваши вопросы, жду, что вы меня спросите, жду ваших комментариев. Возможно, если можно, обратную связь дайте, пожалуйста, как вы взаимодействуете с обидой, чтобы тоже понимать, умеете ли вы с этим взаимодействовать, узнали ли вы что-то новое, интересное для себя, возможно, почерпнули. Пожалуйста, дайте мне обратную связь, буду рада. Чат открыт, пожалуйста, пишите. пишите. Здорово. Я рада, что вам понравилось. Есть э, какие-то вопросы, нет? Вопросов нет, да? Хорошо. Значит, э, благодарю вас очень, да, бывает иногда это очень сложно, особенно взаимодействие с родителями и с нашими близкими. Очень тяжело отпускаются обиды, но это возможно. Возможно, когда человек хочет, хочет отпустить обиду, он ее отпускает с родителями, особенно вот с близкими, там, с мужем, с женой, то есть вот такие вот вещи. Это взаимодействие как раз-таки на родственных вот этих вот взаимоотношениях, оно очень такое яркое, и бывает прямо сильно так душит, да, то есть приходится с этим поработать. Но на самом деле дневничок обид, он прямо позволяет очень многие вещи внутри себя урегулировать, это совершенно по-другому смотришь на мир, с такой уже благодарностью, благодарностью, что тебе это дали, дали какой-то урок для твоего развития. И это прямо очень ценно, очень ценно и очень важно для жизни и для дальнейшего развития. Благодарю вас, всего вам самого доброго, спасибо большое, до следующих зарядок.